Добрый вечер! Продолжая тему аксессуаров для PCP винтолог, хочу немножко остановиться вот на таком насосе высокого давления. Насос китайский, фирма Borner, в интернете много неплохих отзывов по этому насосу, сегодня я его купил. Идет он вот в такой коробочке в комплекте. Куча всевозможных резиночек. Вот этот вот штуцер для проверки работоспособности насоса с заглушкой. Я немножко потом, попозже расскажу, как он пользовался. Такой ключ, похожий на наш велосипедный. Флакон с силиконовой смазкой. Ну еще еще резиночки. Инструкция. Такая инструкция, проспектик на двух языках, на английском и на русском. Давайте остановимся непосредственно на насосе. Шо, идет он а, в разобранном виде, то есть вот эта труба с основанием отдельно. Идет шланг высокого давления, отдельно манометр в коробочке и отдельно ручки. То есть это все нужно было собрать. В комплекте идет шестигранник, то есть сборка а, а, особый, особых проблем не вызывает. Единственное, хочу сказать, вот этот манометр, смотрите, он такой, внутри масла, что не совсем обычно, то есть масло там должно быть, это нормально. Вот этот манометр я сначала закрутил от руки, здесь ключ на 13, вернее, штуцер под ключ на 13. Но когда начал накачивать винтовку, отсюда стало давить воздух. Поэтому рекомендую сразу протянуть ключом вот это вот место. Да и вообще все соединения лучше протянуть ключом. Вот это место у нас затягивается ключом на 14. Так же как и штуцер для заправки винтовки. И вот эта вот ответная часть. Тоже, скажу сразу, столкнулся с проблемой, когда я закрутил вот этот штуцер вот сюда, и при попытке накачать у меня стекло воздух вот отсюда, вот отсюда. Внутри, ввиду особенности конструкции этого штуцера, резиночка стоит по центру, а сам штуцер касается вот этой ответной части, вокруг этой резиночки, по металлу. Поэтому для того, чтобы здесь воздух не проходил, нужно взять два ключа на 14 и хорошенько затянуть, практически до упора. Только после этого у меня перестало здесь сечь воздух. Вот так вот насос раскладывается под пружиненные ножки. Это вентиль для стравливания воздуха после того, как накачка винтовки заканчивается. Обязательно перед тем, как выдернуть штуцер из винтовки, надо стравить воздух из шланга. В противном случае вы либо не выдернете шланг, если, или, либо его выдернете, но будет, э, скажем так, сильный хлопок, выстрел сжатого воздуха. Э, в паспорте написано, что здесь находится вот в корпусе, в основании насоса осушитель воздуха. Но ну, я не знаю, как его посмотреть, есть там что-то или нет. Видимо, какой-то патрон из силикагеля. Запасного, по крайней мере, ничего такого не шло. Вот, вот такое у нас в выдвинутом состоянии. А еще скажу, насосы этой фирмы бывают двух видов. С черной вот этой трубкой и серебристой. Рекомендую брать серебристый. Якобы он долговечный. Ну, насколько это правда не знаю вот такой насос теперь в нашей винтовки на этом обзор закончен спасибо